Привет, ребят, с вами КСС Никита и Рейдл Всем привет Всем привет И сегодня мы играем в маньяка на карте банк Что ж, давайте уже начнем Все, ну, закупайте там все. Веди меня, Никита ты ну знаешь так, смотри. Да так... я нычку одну только знаю. Там световая, дымовая ложностью. Сейчас так найти нычку, которая телепортирует. Ой, у я спочно купил, Ну ничего. Страшного. Стойте, а сколько мне время дается? Так как карта маленькая, то да давайте пять минут. То есть. А нужно... не... на ну, Ладно, окей, карты. На пяти да... минутах как бы уже все. <связь> <связь> я, я не знаю, куда бежать, понимаешь? <связь> Серьезно. <связь> я да. знаю нычки. Я не знаю нычки. Э, тут тут не это, тут мы вдвоем не поместимся. Ой, мне скучно, надо спамить. Да, опа, опа, вы чё там, э, вы чё там буяните? Слушай, а ты на скольки выходишь? Ты на 10 минутах выходишь? Да, я Не, ну если я на 10 минутах, у меня не вот откроется дверь, лично, то конечно. я вылечу. Опа, а чё, а чё вы там этими, хай, блин, этими ложными кидаетесь? Вообще офигели. Короче, да если у меня дверь не откроется... <гас> я такой <Если>. идиот! <гас> а у меня дверь сейчас откроется. Э? Опа! Так, ну я спрятался, в принципе, я нашел, унычку. Здорово, бандиты. Я такой дурак. А да. что засиет? Зря я экспериментировал с местами, конечно. Сейчас бы экспериментировать. Сейчас бы, может, Хайдерода попи пробьешь, или нафиг уже? Зачем? Да, запей. В принципе, и так нормально. Так, подожди. Так, Основ... так я тебя не слышу. В принципе, ты где-то не рядом со мной. Ну, я, я щ... как бы даже не шевчу. Скажу так оп. никого нет фух так интересно где там никита блин у меня такая позиция странная вот, у меня странная. тоже она не, не, не крутая странно, я могу говорите что я позиция смотрю, не крутая да подождите хотя бы на 8 минутах что вы дадите. короче на 5 минутах у нас уже заканчивается раунд и все да у нас 5 минут длится раунд да ну, то есть я в 10 минут ровно выхожу и и до 5 минут все это так, ладно, я наверное сейчас на 8 минутах начну бегать, чтобы поинтереснее было, как смотреть. Ну у меня тупая нычка, просто. Ну, а, это я не могу сказать, что это нычка, просто сижу. А вот у меня нычка как раз. Сижу, с текстурами. Подсказка. Нычка... Нычка с я, кстати, О, вижу, прям... где я вижу. А тут радар, ну. Кривые. Ну, да, да, да вижу. Дорогу, где Кстати, да, вот эти радары кривые делают. Приходится. Не, но ну, они специально поход делают. Так. Ну это понятно. Теманников, чтобы не прописывать лишние команды. Чтоб они... Ну либо им просто лень. Да нет, если на карте мини-мапу не указали, то так. Мне вот интересно, меня такое место вот сюда я вот смотрю. О, я Никита вижу. Никита. О, привет. А что это, лол? А ты невидимый? Нет. нет. А, а я тебя не видел, типа. Что? Это, ну у меня просто шокер из ниоткуда полез. Ну окей. Стоп, стоп. Возможно, я просто очень слепой. Так, этот, конечно, стрельнул, это понятно. Нет, сейчас я от, от лица Никиты я тебя вижу. Да? А? Спалил. А где он? Тебя, мне кажется, заметили, Никита. Я тоже так думаю, на самом деле. Хочет специально. Заткнулся, все, бегит нахер <смех> А, ты прям Прибежал Спасибо <смех> Добрый день, Никита Как у вас дела, как жизнь Монтит, как обычно Фух, Походу я убежал от него А как ваша жизнь, Никитка? Походу, Антон, тебя надурачили Походу я убежал <смех> Походу нет <смех> Походу, я слышал мысли, походу, я слышал, как вы закрыли двери. Так, я убил первого Саню, поэтому Саня. Так, что ж, мы, мы продолжаем, теперь маньяк у нас Саня, и давайте я закуплю все гранатки. Ты знаешь хотя бы куда-нибудь заныкаться? Нышки я не знаю, я вот знаю только вот. А где ты? Все, Подождите, у меня А ты где? Есть... Стой. И я не знаю, где я в какой Нормально так. А, не, вот. А я не знаю, где, ребят. Самом деле. А я понял где-то. Я все услышал. Я тоже понял, что меня все услышали. Блин, я сейчас. О, загмот... А куда я вышел-то? Нет. Опа-на. Вот это да. Вот это вот повороты. Я знаешь, пожалуй, пойду там. А знаешь, я вот моя нычка, наверное, не идеальная. Она, конечно, не идеальная. Мне кажется, на этой карте вообще нет идеальных нычек. Да, потому что тут вообще нету нычек, по-моему. Ну, тут они такие, да, как бы, не настолько им балансные, как на некоторых. А то на некоторых телепорты всякие, там, еще что-то. Ой-ой-ой-ой, две секунды. А, кыш, кыш, кыш, сатана, кыш, сатана, уйди, сатана. Это, а тут шокер-то бесконечный? Сейчас проверим. Да, сатана, уйди, уйди, сатана. Я же найду. Почему я упал так не вовремя? Беги, беги, беги. Беги, беги, беги! Беги, беги, Бежим, он за мной бежал, я тебе отвечаю. Быстрей! Сюда, тут тут, ты, тут ты не проси. Налево, налево, налево, поворачивай лезь. Тут не проси. Где ты лезь? Там? Лезь! Там там нет, уйди, тракт. уйди, я пролезу. Уйди, уйди, пожалуйста. Уйди, чудовище. Тут, я песен, тут должна. Я тут вас лезь. даже как не видел. Вот она, видео. вот она, вот она. Где она? Она тут есть? <лся> тут нет лестницы. Она есть тут, я по этой фигне лазил только что, я тебе отвечаю. Эти нет. Что мне делать? Что У matters? вас, короче, я так понимаю, своя там атмосфера, да? У нас ужасная атмосфера. У нас ужасная, да. Я хочу <плэк> просто умереть. Отлично. Тихо, тут есть. Тут есть. Я тебе отвечаю. Ай, 23 хп. <с'll> <с'll> <с'll> я, короче, забыл закупить гранаты, это печально. Да Закупать? а, уже. Не так, с... закупай Ужа. тут же... Нельзя. А уже нельзя, все время кончается. Окей, пофиг, не буду шифтить, короче, буду бегать. Ой, Спятич ой чудовище видел. Какой нафиг чудовище? Он короче где около двери, около двери входа именно в банку, которая сама Лол, блять, я там не проходил. Ты там был, ты пошел в дверь, в дверь зашел в белую, я видел. Ты еще как странно выглядишь. Пожалуй, пойду сюда. Блин, у меня стрёмная нычка, но... Я И... нашел лестницу, по которой вы тут бегали, но, блин, где вы? Да нас там уже давно нет. Да, я знаю, у вас всё время давно нет нынки. Так. Я Ой, тут я... только стоп, тут он, нахожу... он только что спалился, где... Что он там, в лестнице. Кто? Ну, этот, Саня. Ну, меня можешь. можно так-то услышать, я... я же говорю, без А я так-то бегу? Убегаю? А, я. I'm Проблемы соединением. Проблемы с соединением, е. Так. По идее, у тебя должно уже все нормально быть. Сейчас нормально. А, ну все. О, видал его. У него, кстати, анимация какая-то странная. Так где вы, ё Ты пошел по дороге около банка, ну, около здания. Ты как? Вообще, каким образом? Вернись обратно. О, кстати, Никитка, привет. Нет, ты что? Ах. Я думал, мальчик иди а? сюда чмо а он тут а ты <смех> меня видишь о красавчик а, ясно но все равно я манеком уже не буду это хорошо так тут кто то был да там я был там сейчас нет тут, тут Никита был я тебе отвечу эх <смех> <смех> <смех> не было там никого рядом со мной не всё было Никита показалось. Никита потом убежал еще может он в мусорке сидит Угу, конечно <смех> <смех> Ах, да. Привет. Нет, не в мусорке же, а великие неповторимые. Отряд убить, сейчас спрыгнем с крыши, да, сдохнем Да, давай, сейчас же. отряд само... Смотри, короче, блин, нам нужно что-то делать. Пойдем за мной. Стой, вот, вот зачем? Это Знаешь, что? какая-то пасхалка. Короче, я пошел. Нет, ладно, я к тебе, стой! Ну давай, я тебя жду. Нас да, к нам кто-то зашел. к нам кто-то зашел. К, к, к нам весёлый захочешь... гранат зашел. Так, смотри, за мной бежим, я, по идее, знаю Привет что там. По-моему, ты пингуешь. Или да, мне кажется. Ой. По-моему, мне кажется.. Мы я нашел... нашел крутую делаешь? штуку нашел. Кик, нижнее подчеркивание. Нижнее подчеркивание же кик, да? Наверное. И... Силы. Я нашел одну очень Гранат. крутую штуку, и это не считается читерством. Неизвестная команда Кик. Какую? Я не скажу. А, Хватит. имя не найдено, в смысле имя не найдено Так, профиль CSGO Что за Всем фигня, ребят? Я не знаю, к нам сервер какой-то зашел Профиль Steam Сейчас разберусь я с ним, короче Я не понимаю, что это за фигня Я не мог залезть там Я не понимаю, что за фигня к нам зашел чувак Зря мы лобби открыто делали Кик Блин. Так ладно. Кик Все, я его кикнул, слава богу так все так продолжаем. Я маньяк, маньяк самый крутой в мире. Да, просто к нам зашел какой-то идиот. Ну как всегда, короче, как только ну, мы Впрочем, что начинаем... нового? Да, как только ты пытаешься снять видео, сразу или к тебе это заходит на сервер какой-нибудь даун, или у тебя что-то происходит не так в квартире. В общем, mm -hmm. короче, mm -hmm. я mm -hmm. хотел найти нычку, которую я знаю по идее, но я ее все-таки нашел и пришлось перепрятаться. Ну вот, Кто-то бегает, вот я слышу, по лестницам там лазит, но кто я не знаю. Да это не я тебе отвечаю. По лестницам я, по идее, не лажу. Don't да достал. Рассказывай. О, веселый гранат. Понятно. Поч. В смысле он не кикается? А, фух. Почь.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 Ну что ты где? Жень Жизуха уже не так. За мной пси. Он меня убить хочет. Ну и правильно делает. Да что еще делает? Вон он, он снизу. Он снизу. Антон, беги. Беги, беги. беги. Блин. Бегу, блин. Я залошу. А, понятно. Я убить. Прыгай, Антон, прыгай, прыгай. Ой, сейчас прыгну, подожди. О, блин, ты да, заходил. Я, ходил, я хотел на пройти в фильмах, знаешь? прыгает и падает в мусорку у меня все было по плану так четко замонтирую, серьезно так, туда пудри, Никита подожди, я тебя не вижу у меня круча вообще пипец, Ребят, ребята, это нормально, что у меня каждый раз в кс летают все системки я вот карту менял на карту с названиями я ширить менял, у меня каждый раз все это слетает. Какая нычка к этим или классно? Я в нее и хотел спрятаться, когда ты водил. Ну, короче, я не, не помню, как сюда залезть и вот так получилось. А какую я не там нычку? Ты уговорили? где вообще? Блин, Блин, в смысле? А, вс, залез. Я на спавне, ребят. Ты куда-то в другое место пошел что ли? Нет, я к тебе иду. Да, я вот от белой машины отхожу... А ты иди ко мне, сено. я дальше могу. Акш... А, давай, Акш... давай, давай, давай, иди сюда. Давай. О, вот, знаете вот очень... за маньяка, там... когда там... вот это вот ожидание, время ожидания за маньяка, когда ты сидишь и понимаешь, что там Оп. люди обсуждают, куда пойти, и ты понимаешь, что игра Понял. будет сложная, скорее всего. Прикол. Все, Антон, ну у нас имбаланс. А, лол. Тут вообще мне. А сюда, кроме вот того пути, который ты показал, можно пройти? А, да, по идее, но там сложно. Ну тут запутаться. Я... я в тот раз и хотел так пройти, но я вообще запутался, короче, и в итоге свалил и где же они? Короче, прячься как-нибудь. Короче, мне теперь странно очень. Вы то есть где-то заныкались по-крутому прямо, да? Мы ну, такая, ну, да, идее, я бы да. сказала, нормасночка. Угу, нормасночка. Я осудили чеку параллельно. Кто-то там ножом чиркнул, я сухал. Да, ну, лучше не чекай, залезь куда-нибудь и сиди. не двигайся. Да блин, так вспали. Бородар же есть, мол. Да, но там очень плохо все работает. Да, там пара, как, по радару можно не заметить. Вот я... Мне показывается сейчас он, но я же его не вижу, по идее. Ой, кто-то там ломает вентиляцию, да? Ну, нет. Я по попытался, но понял, что раз она не сломана, то вы никак туда не могли бы попасть. Логично. Логично, да. Сильное заявление. Ой, опять вентиляция. Что там делается? Что творится в мире? Антон беспредельничает. Да, ломает вообще. вентиляцию. Анархия полная. А, я, в общем-то, могу прыгать как хочу, у меня 1000 хп. Mm -hmm. Я могу еще год включить. <свист> <свист> Ай, Леди, ты где? Так, подожди, я случайно вышла отсюда. <свист> Лол. Случайно. Да где вы, лык Нет, я да, типа хочу прочекать типа его нету. Ну блин, лучше ты поосторожнее, как бы а то еще спалишь. Да. Okay, okay. Вдруг он каким-то образом окажется там. И вс ⁇ Слышали это беспредело. Ладно, Антон, мы, когда останется там минута, выбежим отсюда. Может... В смысле, быть. хотя бы подсказку дайте на 8 минут. Ну, мы выбежим, будем бегать по карте, чтобы... Ну, просто реально так как бы... Уже восьмая минута. баланс. Да. Скажите хотя бы какой-то ориентир. Ну, вот такие музыкальные. Блин, у меня уведомление Steam. Приходит. А, да-да, они, кстати, бесит. И скайп еще одновременно, знаешь, просто реклама. Ой-ой-ой, проблема с соединением. А, нет, все, уже нет проблем А, я, по-моему, маньяк близко. По-моему, ты лучше вообще куда-нибудь заныклись, а не бегай там. Сейчас, подожди. Ты, ты, Что? Куда? Да как я сюда попал? Блин, какие тебе сказки подавать? Киньте дикой еще один короче мы в доме вот тебе подсказка всё. в банке именно да мы в доме ну, банк это... не банк в доме просто так банк это не дом мы в доме никита ты где я там где вот заходишь вот как-то не показывался бесмертный взорвался еще один дикой делаю я просто закидываю все дикоины ты в курсе, что сюда можем попасть через кое-что. Тут, короче, комп есть и на нем командная консоль. Воу. А, ты тут? Консоль. Решил. Ну давай и... тут спистой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Чекай, короче. Опа! А вы куда? Вы куда? Гузени! Э! Ч за подстава? Там был телепорт. Да ладно! Да, я серьезно говорю. И что мне делать? Хаза. И как. Я знаю, что тебе делать? Я не знаю. Видимо, возвращаться обратно. Поясните за телепорт, ребят. Фух. Поясняйте. Ладно, мы тебя набрали, там не будет. Ну, я понял. Вы убежали куда-то. Опа-на! А кто это у нас тут такой красавчик? А? Кто это у нас такой? Ой, засыпайте. Кто это у нас тут такой красивый, прыгает тут, бегает, тут. Никита у него ник прямо, а куда он делся? Э! Я, конечно, все понимаю, но это нечестно, чувак. Это вас происходит лол. Тут происходит то, что он кинул смоук и убежал. Ну гудзини. Оу, я его надурил. Ребят, вот, та, та, та, та, хотя бы одного-то убить надо. Блин, я, кстати, хэшки забыл купить. Ребят, ребят, вы, вы это. Лол, ух, ух, ух. просто жесть, что происходит. Такое происходит. Тут трешак происходит. трешак что так происходит, я тебе говорю. Ты потом на видосе увидишь, что было. Хотя что на видосе я тебе сейчас могу сказать, ты все равно уже не найдешь меня. Я ты короче бежишь, я такой выхожу и ты передо мной пробегаешь. Блин, ну все, я проиграл король. А О, где ты сидели все это время? Все. Вот в той фигне прозрачный, да? Ну да. Ой, я, <связан>, опять, я опять сзади тебя просто, ты, ты меня <связан> не видишь. Да я видел вас, я вы там бегаю. Давай. Куча ручной. А пошли, пошли, пошли. Пошли, Лол, пошли. Лола, теперь я могу смотреть, куда его вот как Да. Она не ломается, что ты меня разговариваешь? Да не это, дурачок. Как вот он, выжил, же, видишь? Э, смог убрали, я не понял. Чтоб ты не видел. Все, пошли куда-нибудь. А я через мусорку, короче, каким-то пытаюсь прыгать. Стой это, подожди, сейчас убежишь как всегда. Ига, тут нычки есть. Ты думаешь, тут нычки есть? Тут что-то есть. О! Что? Я такую нычку ношу. Идеально, а ты где? Идеально, ты где? Я под тобой. Вау, это такая нычка! Наверное, на я Отстой, никогда отглась. никто не найдёт. Да ты что, идеальная нычка? Ты чё? Да ее Саня в жизни не найдет. Чё это? Я так понимаю, это Саркан? Да! Наверно. Нет. Надеюсь. Надеюсь. Нет, так себя не хочу. А, у меня есть пути... У меня есть три путя, по которым я убегу. Вот путя? Вообще пуптя, да. Я по ним просто идеально убегу, если они успеют прям мне стрельнуть. Только ты а -а -а. ко мне не ходи, Никита. Хм. Три пуптя есть. Главное вот успеть это... убежать с этих О, ничего себе. Вот здесь вот, смотрите. Так, вот все, вот. я могу убежать с этих трех пуптей. И... Ой-ой-ой, я нычку еще одну нашел, пока вас. У меня Ищу. тут, короче... Есть путь отступления один, если ты поймешь его, но ну, ты его поймешь. У меня есть еще второй. Окей. Поэтому я живу. Главное, чтобы ты не успел по, это... по мне стрельнуть. В смысле? А ты где глядь, он? Никита... Никита, где ты был? Отвечай, где я... ты был? Ты Териле невидимый был. Нет, я в общем ты ко мне спиной вот так смотри. Анна, ты за мной наверное, смотреть не можешь? Ты ко мне спиной бежишь, я залезаю на этот и на тебя. Никита хоп, если что еще хоп, понял? Ты понял? ты там где? Угу. Никита видел, там как пред... я сделал? Да. Я считаю, это очень хорошая. внимание. Главное... Профессии... Скажем так, вы не рядом. Подсказка, да? Да. Ну. Никита за наблюдателя зашел. Допустим... Допустим, я не знаю. Смотри, ты вот так прибежал... вот. Ты прибежал... А вот так вот, от... если сделать, слышь? Никита! Да. Вот так вот делать. Мне кажется, это не просто. Да вы не рядом, вы не здесь. А вдруг я сейчас нычку найду? О, смотри тыщ нельзя пройти а вот тут не, ну... а вот тут а нет здесь а нельзя О, вот на текстурке прорисованы просто идеально а вот сюда хм, ты вообще не смотри там эти кидаю ложный там дикое он ему вообще насрать да? он там бегает мне насрать да я ночки еще не серьезно я блин я просто только одну половину карты еще пробежал. Возможно, ты на другой стороне где-то. Бегу! А. Бегу! Куда ты бежишь? Все, я его слышал. Он открыл дверь в комиссию. Где полки? Он открыл дверь, где эти полки, помнишь? Нет, эм, я, я, я туда как бы не заходил. Заходи. Серьезно? Да что со мной не так, ребят? Нет! Нет, отстань! Отстань! Лол! Я думал, ты меня запутать хочешь, а ты, блин, бежишь отстань, прямой! Отстань! Отстань! Ну чё, Антон зашел в книжные полки? Да, зашел. Мне понравилось. а, а не мне понравилось? Нет. я слышал тебя, видно, ты наверху там это. Так или? я специально открыл дверь и полез наверх. Так, стой, я куплю себе. Так, я вообще гранатами слушай не пользовался. Давай. Ну я чуть-чуть пользоваться. пользуюсь. Так, Пошли. Никита, смотри, главное, не подходи Смотрю. к нему. Близко не подходи не подходи он тебя про это пробьет ну показывай и... вон смотри. он стреляет зачем ты меня слепил ну ладно прости я его слепил ну. так смотри идем за мной <связь> ага. так да что а <связь> у меня просто твой маячок исчез а. так идешь да да да смотри оп оп. что <связь> стойка меня видно жестко или нет нет а как ты туда попал как ты допрыгнул, я чуть не понял. В смысле, как я допрыгнул? Как? А, а всё, изи, изи. Быстрее тут... Стой, иди только, даже можно вот тут вот как бы. Это, Это изи нычка. нычка. Все сидим н... тут, в общем, типа... Нет, а. тут голова выглядывает, лучше сюда. Там чуть-чуть, но голова выглядывает. Лучше сюда, да. ой, ой, ой. Ну, а... Ломает там всякие приборы, ты что? Тут вообще... Сложно нычка, честно? Не, она... Ну През, как сложно? Такая... ну, вообще, В... залезь с нее вообще изи. Да. Но это надо уметь. Окей, сейчас смотрим. Тэ -тэ -тэ. Саня, зачем ты просто посмотри это на это. Смотри, вот встань, на секунду. Смотри, кидаем вверх. Опа! А. Что происходит? Что-то не так с сексурами. А зачем только ты это делаешь? А, ладно, я пошел отсюда, это, ну, чтобы мы вместе не были, окей? Уходи. Ай! Кровь. Она <смех> мне снесла хп. Ладно, короче, я побегу отсюда, что чтобы мы вдвоем не были, а то у нас нет, нет. Ходи, эти наедины. Ходи, уходи, уходи. Сейчас на шифте только. Угу. Да катрел. Я Пойдем. маньяка Пойдем. видел, я маньяка видел. Гусем. Думаю, что я не умею сюда залезть <смех> Лол, она не простреливается. Ну ч, давай, <смех> прострели меня. Привет. Э, что? <смех> Смотрите. <Давай. смех> Там тоже пройти можно было, лол. Ай, пофиг. А, блин, он залез. Gardens. Там пройти, в общем, спереди можно бока. Ладно, ребят, на этом мы окончим. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Все пока. Танцовочка идеальная. Ладно, всем пока, ребят.